Братва, ну что, всем огромный привет, это новый дневник фанаты и наша новая рубрика Красно-белые регионы. Что такое красно-белые регионы? Это наша братва, которая болеет за Спартак, гоняет за Спартак, но живет в разных городах нашей необъятной Родины России. Поэтому сегодня мы находимся в Сочи, конечно же, начало сезона летнего, и мы не могли пройти мимо братвы, потому что мы были буквально в Краснодаре в том выпуске, который вы могли видеть в нашем канале. Сейчас мы в Сочи, поехали в Сочи снимать с братвой под названием «Парня с курорта». Ну что, садимся поудобнее мы начинаем новый формат надеемся на вашу топовую поддержку в комментариях лайки кнопочки красные кнопочки на серый все вы это прекрасно понимаете пальмы фишт горы море. ну что денег фаната мы начинаем Что, Артур, поскольку мы приехали в Сочи снимать новый формат, как я уже сказал. Парни с курорта. Символичное название тому месту, где вы живете и обитаете. Поговорим про ваш коллектив. С первого вопроса начнем. Как давно вы образовались и как так получилось, что вы нашлись и решили определенновать свой кусок? Было у нас в городе пара парней. Вот. Они. Очень болели и горели фанатизмом, собственно. В начале марта 2018 года они, собственно, встретились, переговорили между собой, решили, что вот, надо бы в Сочи подвигать. Начали потихонечку активничать. И у нас была игра двойки на стадионе Слава Матревелли. Вот. Они подготовили перв, достаточно большой текстовик, там метров 50 он был. Только смело покорять моря. Текст был. Вот. И, ну и собственно так и начали дальше общаться вместе, двигаться. Вот так, в принципе, грубо говоря, с этой, с этой вот первой такой более менее значимой акцией зародился коллектив друг. Нашими спинами тот кусок, который вы перебили. Что здесь было? Да, здесь Outside the City. Динамики э разместить свой кусок нам не понравилось, что он здесь есть. Мы решили это исправить, собственно, поэтому этому По городу часто ли вы тут сталкиваетесь с перебивами кусков, там, со всей этой историей? Здесь, честно сказать, кони активничают. Достаточно хорошо. Вот. Но они в основном в центральном Сочи двигаются. Вот, Так, в принципе, да. Часто перебивают, частенько, да, мы как бы над этим работаем. Сейчас появился со стороны бомжей, там, ну. Один небезызвестный молодой человек, uh -huh. Вот, собственно, он там тоже очень много рисует, заставляет, конечно, хлопот, но мы оперативно стараемся контролировать этот процесс и возвращать в городу нормальные, нормальные цвета. Тут же все, Спартак, Спартак, uh -huh. да? Ну, естественно, Спартак болеют миллионы по всей России, да и не только. Здесь футбольный клуб Сочи, новый стадион, хоккейный клуб Сочи, в общем, uh -huh. у них есть фанаты, да, в небольшом количестве. Вы их вообще замечаете Или даже, uh -huh. Нет как-то, ну, вообще, вообще нет. У нас с ними пересечений никаких нет. Мы знаем, что они как бы, очень активно общаются с конями в одно время общались. Очень а, активно. Общаемся. Естественно, по спонсорской истории они, естественно, общаются с э, фанатами зенита, да, а -а -а. естественно. Вот. У них там пересечений какие то присутствуют. У нас с ними никогда никаких разногласий не было, никаких пересечений не было, собственно, они нас нигде не пытались никак задеть, не ущемить, не пересекать. А не мы да с, ними, так мы так с ними не встречаемся, не пересекаемся, Да, у них там своя движуха у нас своя. Только. Они не очень активны в городе, поэтому ну, с ними тихо. Ну и хорошо, одной проблемы меньше, как Соглас говорится. Согласен. Ну понятно, что от Сочи до Москвы Такое ну, большое расстояние да, относительно вот. если мы берем ну, мы не говорим о ближайших наших регионах да, пацанах то есть мы говорим о вас как часто вам удается выбираться как часто вам удавалось, удавалось, выбираться, удавалось. выбираться в москву на матче основного состава? ну в москву на самом деле мы бываем не часто все-таки стараемся больше по выездам ну домашние такие знаковые на Дерби, естественно, гоняем э, на какие-то еврокубковые встречи. Постов в Краснодар всегда обязательно посещение, да. да, всегда обязательно. Их никогда не пропускаем. Ну, так стараемся, да. В принципе... Почти во всех, наверное, городах мы в этих условиях. Я знаю, у вас ну, хороший союз, в принципе, вы все так называемые ультра, да, наш у вас есть союз пацанами. с пацанами. Как союзы у вас начинались? То есть вы же, ну по, по сути, там начинали как-то uh -huh. сами двигаться. Тут хочется выразить огромную благодарность парням из Hand of the Painters в вот, история какая. Мы с ними как-то вообще абсолютно случайно встретились, выезд был в Краснодар, вот. И парни официально мы с ними как-то там имели некий коннект, че говорят, мы едем в Краснодар и планируем залудить на море. Ну и все. И местом встречи решено было выбрать в Город мечты, на самом деле. Все, всем красота, рекомендую красота, даже да. побывать. Ну вот, собрались, встретились там. Было очень много, очень много пива. Очень много веселья, прям ну дико оторвались на самом деле у всех, ну, у всех первых да, сердцах этот э, выезд вообще там, ну, ребята расскажут, я думаю. Было очень круто. Все, с тех пор как бы мы начали познакомиться, узнавать ребят. Позже познакомились с Убридей. Соответственно, потом стали какие-то совместные акции да, там, российские делать регионом. На выездах, естественно, стали встречаться, что-то вместе красить, дальше двигаться. Ну, так вот это все и случилось. Да, брат, ну как тебе выпуск? Смотришь еще? Ну, сейчас, конечно, сейчас о них я и расскажу. Давай, перезвони. Ну что, братья, как вы же могли понять, что наш новый топовый формат не мог пройти без наших друзей из букмекерской компании Теннис и Бэ"? Почему мы двигаемся с ними уже на протяжении трех лет? Потому что для тех, кто играет и, собственно, выигрывает, тот получает с бонусного счета дополнительные бабки реальные бабки на свой счет. Но вот для тех, кто оказался в минусе по итогам месяца, а такое бывает у нас, есть самый живой кэшбэк. Это кэшбэк реальными деньгами, которые вы можете либо себе на карточку увидеть либо изыграть их дальше. Короче, использовать так, как вы сами захотите. Поэтому теннис, огромное вам спасибо, новый формат перед вашими глазами, и мы продолжаем. Артур вопрос, не расслабляет ли Сочи, да, вот вся вот эта вот климат, солнце, горы, девчонки, да, вот, пальмы, не расслабляет ли, собственно, этот город, так скажем, не делать ничего, не рисовать граффити, хоть там мезет на стадионе, ну, живи и кайфуй по большому счету. Расслабляет на самом деле касаемо выездов, очень большой кайф, когда ты возвращаешься домой. Я думаю, для каждого после выезда, когда он еще удался, когда была прям жаришка, ну как мы любим. Как например, вчера да. в Краснодаре. Как вчера наверное. в Краснодаре да. было, да. Я думаю, ну, все любят возвращаться домой и все после этого кайфуют. Так когда ты возвращаешься в вот, красоту, горы, море, все рядом, все здорово. Ну это вдвойне кайфое. Вот. А в плане каких-то активностей, ну, мы все просто не можем этого позволить, когда приезжают оппоненты и... Красят город в свои цвета, да, там еще какие-то активность проявляют, там заклеивают все. Ну как мы можем оставить без внимания? Ну вы в общем ответственные за стены, ну, которые сейчас есть по сейчас последнее время достаточно проблематично с этим, как-то mm -hmm. э, не можем собраться выехать куда-то, что-то сделать работы. Я говорю очень много. Вот у нас был год, когда мы в году сколько, 56 недель. Мы 356 мы дней. Мы, мы за год в общей сложности взяли? сделали 52 куска за год. А, слушай, вот, аромат. был был такой, да. Мы сидели, читали по календарному году. Ну, там какие-то одни там года. Ну, примерно получается, да, что 20 единицы исходили на неделе. Было такое. Ну что, бро, переместимся дальше, добьем певку и продолжим. Погнали. Скажи, пожалуйста, я понимаю, что у вас когда коллектив ваш образовывался, да, то есть были же парни, которые, так скажем, как-то сами на вас вышли, к вам пришли, ты, там, вы с ними общались, да, там взяли свой коллектив, там на выезда с ним поездили, да, понятно, помимо своих, так скажем, своего окружения, да были еще люди, так, скажем, со стороны, которые просто интересно. Сейчас вы какой-то там набор, может быть, ведете, или как, как вот у вас э, но новые участники коллектива вообще появляются в вашей конторе? Просто можем сделать обращение? Ну, мы всегда рады видеть, да, в наших кругах единомышленников. Нам всегда приятно, когда люди поддерживают идею, хотят двигаться, хотят поддерживать «Спартак» во всех ипостасях, так сказать. Но сейчас мы достаточно плотно почистили наши ряды. Mm -hmm. а, Все-таки стремимся к качеству. Даже к с, такой, да. с таким да, вопросом да, столкнулись. Да, да, столкнулись. А, На момент, когда мы собрались, первый год у нас было там чуть больше 30. Ну, вот. Сейчас, конечно, поменьше. Вот, были как бы сомнения, да, там э, некоторые разногласия, с некоторыми попрощались, некоторые, собственно, сами ушли. Но ну, благо, коллектив остался дружный, хороший. Не скажу, что нас мало. Много тоже не скажу. Зато все ребята качественные и знают свое дело, поэтому проблем нет. Артур, продолжая тему вообще Сочи, да, и Сочи это с чем ассоциируется Сочи? Отдых, отдых, ну да, море. Кайф, ну да, все. Yeah. Не будем говорить, что блядь, есть там отели, куда можно заселиться, заплатить там миллион там, тысяч долларов, да, там, типа, и кайфануть. Есть такие. В принципе, большинство. Но есть и топовые места, например, как сегодня. ты нас, там, Вы нам помогли с гостевым да. домом. Довольно приличное место, откуда ты можешь выйти, там пляж, там пляж. Вот давай там 5 мест, возможно, если вспомнишь. Если нет, то 3 места, куда ты можешь, во-первых, где остановиться, в какой части. В Новом Сочи, так называемый, mm -hmm. это где Фишт. Либо как бы в Адлере, да, это, старое, да, там, это старый город. На мой взгляд, все-таки, наверное, более удобный и более такой прям курортной частью города является Адлер. Потому что он такой прям максимально располагает к отдыху. Все-таки центральная Сочи это такая бизнес-история, uh -huh. то есть он такой же, прям город-город. И там, конечно, есть достопримечательства и там кайфово, но такой не, не совсем про отдых. Туда стоит обязательно съездить, естественно, посмотреть парк Ривьеру, Дендрари, и прочие достопримечательности, Морской порт, естественно, потрясающий. Вот. Но останавливаться лучше в Адлере, потому что Красная Поляна, естественно, которая обязательна к посещению для всех сто процентов это горы горы да горы краснополянский горный кластер это потрясающее место на корте розы хутор например я очень люблю сам отдыхать там потрясающие виды там сумасшедший парк водопадов э, Менделиха, да, на южном склоне. Ну, там, там много классных вещей, на самом деле. Тут надо просто чуть-чуть гуглить, чуть-чуть интересоваться. Но, Сочи вот. это не отельный вариант. Сочи это не, не отельный, отельный вариант, район. абсолютно, да. Э, я даже посоветовал бы не пользоваться экскурсиями, которые есть вот в этих экскурсионных киосках, которые предлагают на улице, потому что, ну, понятное дело, привозят вас туда, где шаговая доступность, где вы можете просто выйти, посмотреть что-то, сесть и уехать. Это для совсем конечно подойдет, но честно вам скажу, самые красивые вещи, самые красивые места, они всегда чуть-чуть спрятаны, чуть-чуть да, от глаз людских, и там надо немножко постараться, чтобы до них добраться. Ну что, братья, выпуск подходит к концу, а... Первый наш выпуск пилотный, как мы назовем. Спасибо парням с курорта, спасибо конкретно Артуру за экскурсию по городу, по самому деле Сочи. Артур ну, а с по-другому. Если вам понравился такой формат, как на регионы, просто можете в комментариях плюсик поставить, либо там лайк ну, много от вас не просит. приехали. Желаю вашему коллективу развития, удачи. Держите Сочи при ну, брат, а с вас, конечно же, уже оценочное мнение в комментариях. Надеюсь, что кого будет не в фабле плюс. Всем фатак Москва! Москве.